Разбываю душе снега Тоска не мазя затмит глаза И спрячет небо улыбки луч заполнить небо печали и грусть Не грусти, не грусти, не надо Не надо слезы ронять Для тебя есть Христос Стоять. Не грусти, не грусти, не надо, не надо слезы ронять. Для тебя есть Христос отрадок. Он силен помочь устоять Когда приходят унывнят дни с молитва К Христу прийти Тебе он верный Укажет путь Исчезнет сердце печали, и грусть Не грусти Не грусти Не надо Не надо Слезы ронять Для тебя есть Христос отрада. Он силен Устоять. Не грусти, не грусти, не надо, не надо слезы ронять. Для тебя есть Христос от рада. Он силен помочь устоять. Не надо падать и унывать. Всегда есть тот, кто поймет тебя. Его в надежде ищет. Редактор субтитров